Здравствуйте. Здравствуйте. Вы такая симпатичная. Ой, спасибо. Ай, влюбился я. А у вас муж есть? Я с Оренбурга. Муж есть. Блин, жаль, что есть. Хотел с вами. Поухаживать, пофлиртовать. Можно? Ну Можно. знаете, как говорится, расстояние не помеха, если двое любят друг друга и у них любовь. Ты какого года? Почему? Интересует? Мне интересно просто. А сколько тебе лет? Мне 36. Мы почти ровесники. Я 85-го года. А. Чё, как думаешь, получится у нас? Чего? Насчет всего. Замутить? А? Жить? Замутить? Жить? Нет. Почему? У меня же супруг есть, у меня дети есть. Дети не помеха. Еще родишь от меня. Еще пятерок. Да ладно, что ты? Еще пятерок. Конечно. С ума сойти можно. У ну, я уже троих. Ну, еще двоих. Пятеро будет. Видишь. У тебя WhatsApp есть? Есть. Напишешь мне вот номерочек. Может, со временем передумаешь, пообщаемся. Как думаешь? Можешь записать? Запиши номер. Вон, напиши этот внизу лучше. Сейчас подожди. Сейчас, подожди. Отправила? Сопка долетает. Да подожди. Не спеши, не спеши. Лучше так запиши. Давай лучше напиши, да и все. Да у меня гусотка что-то понят. Ну, говори давай. Сейчас, подожди. Три семерки. Сколько? Три семерки. Ага. А восьмерка еще в начале. А как тебя зовут? Гуля. Гуля, гуля, гулечка моя любимая. Ну чё Как думаешь, у нас получится? По ну как я тебе так нравлюсь? Так В Россию хочешь переехать? В Россию? Ну. Ну, конечно. ну, пока нет. но так, как думаешь, если вот у нас все получится, все замутится там? Ну, там поживем, увидим. А, Игорь. Такая красивая. Что? Если что, пиши и говорю. Хорошо, хорошо. А муж не увидит? Не узнает? Нет, не узнает. Он не против вообще даже не общаюсь? Ну, вообще супер. А если они а думают, что у нас вот все хорошо будет, и ты уйдешь от него? Не задумывалась. Об этом даже. А сейчас задумываешься? Да нет, вроде не знаю. Почему? Ну я же с мужем живу. Как просто поугарать? Поугарать? Нет, так не катит. Я серьезно, с тобой хочу замутить. Да? Да.